Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я с вами поделюсь о том, что же не нужно делать в игре Among Us. Так как я уже совершил эту ошибку, про нее рассказать уже, думаю, можно. И тем более будет интересно вам узнать, какие же тайны хранит в себе игра Among Us, а точнее карта Полюс. Ведь, по-моему, это самая таинственная и самая интересная карта. В игре Among Us. Ну а прежде чем поделиться данной информацией, я попрошу тебя лайк авансом. Так как, поверь, данный ролик этого стоит. И также, пожалуйста, подпишись, если ты не подписан. Для меня это очень важно. У меня есть мечта, это 50 тысяч подписчиков. И я тебе скажу спасибо за то, что ты меня поддерживаешь. Но я тебе пожелаю приятного просмотра. Речь сегодня будет идти про голубого робота-самозванца. Он был найден на карте Полюс. И я тебе скажу то, что полюс это самая интересная, самая таинственная карта в игре Among Us. Однако, из-за того, что у нее слишком мрачные тона, в нее играет меньшее количество людей. Из-за чего ее потенциал не раскрыт до сих пор. Да, мы уже нашли на этой карте множество монстров, но я вам расскажу то, что это далеко не предел. Да и тем более, когда речь идет про монстра, который находится именно на карте Полюс, тогда становится правда намного интереснее. Но правда тогда становится еще опаснее. Потому что когда ютубер призывает монстра и заканчивает запись видео. Никто не знает, что же потом происходит, а происходит нечто страшное. Данный робот был создан в результате военных действий, которые шли на карте Полюс. Как вы знаете, карта Полюс находится на огромной планете. Разработчики от нас скрывают, что же находится за пределами станции Полюс. Однако вследствие этого робота мы знаем то, что на данной планете есть еще множество станций. И с одной из станций, станция Полюс начала военные действия. Из-за чего начался военный конфликт, неизвестно, так как вся эта информация строго засекречена. О том, что на станции Полюс были военные действия, нам говорит хаос, который происходит в лаборатории. А вентиляционные отверстия, по которым перемещается импостер, были созданы в результате взрывов ракет. Ракета, которая находится в лаборатории около огромной дыры, была создана для того, чтобы взорвать станцию X, которая атаковала станцию Полюс. Данный робот-убийца был создан для того, чтобы разрушить станцию Полюс. И все действия, которые делал этот робот, были удачными. Он убивал одного за другим. Об этом нам говорит Кровь который просто залит данный робот. Однако среди экипажа был найден один смельчак, который взял и столкнул данного робота в огромную пропасть. И по той причине, что робот-убийца находится в огромной пропасти, просто так мы его увидеть не можем. Однако мы можем его призвать. Чем это чревато? Думаю, не стоит рассказывать. Однако просто представь, на что же способен монстр-убийца, который был создан для того, чтобы убивать. И убивать именно тебя. Однако, все же я расскажу, как же призвать данного монстра из игры Among Us. Но здесь есть тоже огромное условие. Данного монстра можно призвать только в 4 часа ночи 40 минут. В другое остальное время монстр не появится. Но появляется он в это время только для того, чтобы напугать тебя сильнее. Ну а для начала, чтобы призвать монстра, нам надо создать игру в локальное. Не, ну для начала нам надо проснуться в 4 утра и 40 минут. Но не так важно. Пипец как важно, ладно. Цвет нам, и меня шляпа не надо, потому что, блин, он тебя убить хочет. Ему вообще плевать, как ты выглядишь. Главное тебя убить. Но главное, нам надо вести команду в чате. Открываем чат и вводим команду, как у меня на экране. Я ее уже скопировал, и потом ее отправляем. Так, отправляй собака, эти баги уже задолбали. Так, и теперь выходим. Покидаем игру назад, и теперь создаем свободный забег на карте полюс. Теперь идем к этому ноутбуку и нам здесь надо включить задание в образцы запустить реактор и загрузить данные а другой отключаем и теперь нам надо снаружи включить и здесь нам надо записать температуру и на этом все но нам надо выключить все остальные задания для того чтобы они нам не мешали иначе у нас ничего не получится иначе он не вылезет нас убить а мы же хотим чтобы нас убили как бы это странно не звучало. Так, убираемся все задания. Правда, они что-то... Вообще прям скучно убирать эти задания, но ладно. В общем, мы все сделали, и теперь идем выполнять эти чертовы задания. Для того, чтобы призвать чувака, который нас убьет. Логика высокая. Записываем температуру. Я не знаю, для чего это задание. Каким образом оно может помочь для того, чтобы спастись? Ну или просто призвать этого чувака? Ух, сейчас будет, правда, очень сильно интересно, когда он придет. А, блин, я вообще куда бегу? Так, и теперь нам надо теперь так далеко спускаться. Лаборатория связана с тем, что он монстр. Так, давай. Ну, блин, вот дезинфекцию проходить, это вообще супер скучно, но ничего, давай. Мы готовы тебя призвать. Но ну, сразу говорю то, что вас может напугать появление монстра, поэтому будьте просто осторожны. Так, загружаем данные. Тут чувачок красный бегает. Сейчас мы будем бегать от страха. И сразу выполним это задание. Это задание я просто терпеть не могу. Потому что оно скучно, долгое, и я постоянно здесь путаюсь. Так, ну давай. Это мы запускаем реактор. Так, ну давай уже, блин. Ага, здесь два раза нажимаем. Ура, я выполнил это задание с первой попытки. Ненавижу это задание, оно просто скучное, очень долгое и, вообще, муторное. Так, давай выпускай меня. И опять дезинфекция, но ну, у них же нету коронавируса. Ну чё, ну вот зачем мы здесь? Так, давай выпускай, все. Так, теперь идем выполнять последнее задание. Это загрузить данные. Ну давай уже. Вот и бегал бы он быстрее, быстрее бы пришли. Так, окей, все. Выполняем это задание. Так, давай выполняйся уже. Тут чувачок бегает прям вообще по хардкору. Так, и теперь мы это просто выключаем. И теперь идем вверх. Там, где появится монстр. Это находится над электричеством. Так. И вот здесь должен появиться монстряга. Так, ну все, ждем его появления. Я на 100% уверен, что он появится. Потому что я все сделал правильно. Дайте больше 4 утра. 40... <св> вот он он! Вот он, вы посмотрите, у него пушки, у него вместо рук пушки, блин, кто его создавал вообще? У него посередине находится какой-то странный рубин, и он весь в черт, блин, он страшный чел. Хотя у нас сейчас ситуация такая забавная, то что я на него смотрю, и он на меня смотрит, и мы играем в гляделки, кто кого переглядит, кто кого съест. Блин, ну это уже такое. Но меня больше интересует, будет ли он стоять около нас все это время. Ну, давайте его тогда более тщательно рассмотрим. А хотя здесь больше не о чем говорить. Просто страшный чел, который вылез, блин, в 4 утра. Вот чем я в 4 утра хотел заниматься в выходной день. Я думаю, за это лайк э, точно стоит поставить. Ну, самое главное, что он стоит около нас. Это значит то, что он нас не тронет. Э, ты куда, чел? <Слышленный> блин! Ох ты ж, ёлки-палки, вот это он меня напугал. Фух, ребята, ладно, на этом давайте закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.